Михаил Гладкий – звичайный человек с незвичайным лесом. Ну вот, в этом доме сейчас уже никто не живет, потому что я его продал. Ну трудно вспоминать неприятные воспоминания у меня с этим домом связаны, конечно. А речь тем, что в этом доме у вёселки Кирши, Минского района, загинули брат и мать из подара Михаила. Одной, чай он зашел у хату и побачил жудостное видовища. Я, как увидел, что мать лежит в крови и не, ну, не дышит, я посчитал, что брат убил мать. Брат был уже двойче осуджен и неодноразово сбивал мать. Гэтым разом спадар Михаил не вытримал: Ну, попался под руку небольшой такой топорик. Ну, я схватил его, забежал, а брат лежит на кровати, на животе, голова повернута. Вот так вот, вот в эту сторону. Никак... Глаз открытый. Но я ему ударил два раза. Спадара Михаила осудили на 8 годов за забойство брата и накировали у колонию. Это ужасно. Это просто ужасно. Первое время я, конечно, в себе замкнулся, там, не разговаривал так. Ну, потом потихоньку так что-то начал привыкать. У колонии Михаил Шмат читал, отрымал три специальности. Был сам по себе. И только про пять годов он доведался, что брата забил не он. А, как оказалось, на суде я узнал, что они уже к тому времени уже два дня были неживые. Но я считал себя виновным, понимаете, и все. А тут как началось, так и у меня, что такое получается? Куда они смотрели? Эксперты, куда смотрели эти исследователи? Ну, был человек, который признает себя виновным. Ну и хорошо, что ему. Человек отсетил пять годов за злочинство, якого не здесь снял. Суд признал Михаила Гладкого невиноватым. Я узнал, что мне положена компенсация, так я вот написал заявление. Ну, тут вот был... Суд недавно был. Ну, мне отказали... Ну, сказали, что я сам на себя наговорил. И про сгэта держава отмавляется выплачивать Михаилу компенсацию. Да и як можно оценить загубленное життё? Что было, не вернешь, конечно, но, конечно, пять лет жизни, это... Тем более, что я, когда освободился, вернулся домой, моя жена уже была, у неё был инфаркт мозга и инсульт. Она была практически уже инвалидом. Я в декабре освободился. А в марте третий инсульт она умерла. Вот теперь у меня... Ну, детей нет, жены нет. Правооборонцы кажут, что в выпадку с падарагладкага добиться компенсации махчыма. Але вельми тяжко. Держава завсёдый не хочет признавать себя виноватым, а тем больше в таких речах, что она незаконно осудила Громадянина потому что это будет потребовать выплаты пыных грошовых компенсаций. Отсутность компенсаций это не самое жахливое, что могло сдариться с Михаилом Гладким. За подвоенное забойство у нас, как правило, дают смертное покарание. А на самом начале, как я сказал, сам Гладкий, о, в отношениях э, его ему хотели инкриминировать забойство и матери, и брата. Уже давно расстреляли бы Гладкого и никто бы навод не и не поднимал бы это пытание и не тревожился по этому пытанию. Вот что же И пока держава делает все, чтобы не признавать своих жутосных помылок, с подару Михаилу только и застается, что узгадывать минулое житие, якое поломали белорусское следствие, десудовая системы. Старается и гэтак, что у турму можно сесть, и навод не виноваты. тимая право на грошовую компенсацию незаконно осуджены. Мы запытались у Менчуков. Он, наверное, имеет. А как по закону? Если по закону имеет, значит имеет. Я считаю, что однозначно имеет. Почему? Ну, потому что это правильно, наверное. Так должно быть. Раз его осудили, он потратил своей жизни на это и мы должны что-то возместить моральный и ущерб ну, хотя бы материально я думаю что да если незаконно сидел про... просто не знаю будет ли у нас в этом разбираться вот я в это не верю насколько мне известно наше государство не разгонится это делать никогда ни, ни в коем случае но ну, если он был незаконно осужден и это доказано что он незаконно осужден я думаю что может конечно повинен нести отказность за незаконные пресуды должно идти разбирательство кто виновен в этом и кто привел к неправильному выводу какие были к этому причины но ответственность должен нести тот кто совершил ошибку вот но степень ошибки э но Должен определять специалист э, и беспристрастно рассматривать обе стороны. Должны быть э, посажены те люди, которые доказывали его вину. Тот, кто вынес приговора, я так считаю. Значит, либо его некомпетенция, потому что не один же выносит переговор, правильно? Там группа лиц, служб. Должны отвечать все. Мне кажется, наши правоохранительные органы, это на них возлагается вся обязанность. Значит, где-то не досмотрели, что-то не так сделали, плохо провели следствие, не взяли много тех доказательств, которые были необходимы. Ну, наверное, тут кто приговорил, кто неправильно все это расследовал.